Кароче, блять, ты что дурак, что совсем ебанутый? Сан, типиус, что ли, еба еблообразная акула, спокойно, еблообразная акула. Красный привет, ты кидаешь. Я могу бить пол океана, а чё мертвая рыба? Что? Эй, hey, hey. всем привет, друзья. с вами Тимур Лев, и сегодня мы с вами смотрим купленного смешные моменты в игрушке под названием Subnautica Below Zero, так понимаю, новое дополнение, и честно, вот честно, положа вот руку на свое сердце, говорю, я не смотрел субнавтику. ну вот это новое дополнение, все старые части я смотрел, там было интересно, прикольно, а вот новую я практически не смотрел, и не знаю, что там будет, так что давали, давай, давайте... Ладно, потом додумайте мое удаление. Погнали смотреть, короче. Так, а выкинуть? Выкинуть. Какая-то Он поплыл я же его приготовил. А, в смысле, подожди! Какой приготовил-то? <плыл> а ты поплыл-то? Я думал, он готовый и поплыл. Ну да, конечно. Я, я перепутал, я думал, только что приготовил. Я думал, он только что приготовил, думаю, в смысле, жареный поплыл, а он? Ну да, так, ладно. А музыка, кстати, прикольная, в О, морская обезьянка. Эй, эй, эй! Ты ч ⁇ Ты ч ⁇ Он на спиде а него. спиздил у него. Гопота ха ха ха ха ха ха ха Время, в которое я что-то где-то пропустил, я очень легко на это нажимаю и очень легко на это смотрю и действительно пропускаю. Короче, где-то... ты что, дурак, что совсем ебанутый? Замки, пил, что ли, ебанутый, срал, блядь. Откуда он взялся, блядь? Камни-дробитель, блядь. Я понял, понял, понял, камни-дробитель, разбиватель. Аккуратно, ебануться Че ты меня ебал-то дробишь, дурак, что ли? Да я тебя просканирую, иди нахуй дальше, куда хочешь Я чуть-чуть, дружище, я чуть-чуть Я аккуратно и осторожно, все, иди Отлично Я не знаю, что это за задняя камера такая Как она убирает эффект воды Как она убирает эффект мыла, знаешь, взять бы на любую консоль Наложить вот так вот, и охуенно Верли, эффект мыла, красота, молодцы А мне кажется, за это дадут Нобелевскую премию Ох, блядь Хорош Ты кто? Это кит спокойно ты я был красный привет такой не был. Ты кто, блин? Ты кто? Хиллер, а Хиллер, Ебать, я тебе не рад. Ты же был другого цвета. секунду привет, ебаная. ебаные. чуть пониже. Чего? Не понял. Фу, блядь. Ха -ха, я ебать перепугался. Я тол, не сломал нахуй машину мою. Я думал, все, мне сломал, думал, тачку мою выкинь. Да иди ты нахуй, что в текстуры, что ли я загнал? Ты что, блядь, охуевший, что, черт? Бля, он реально загнал его в текстуры, все. Вот он, все, конец. Нажмите, блядь, F8, чтобы написать отзыв. Ваша сука, креветка сраная мой мореход прозвала. Иди нахуй быстро назад, его достать. А пору я сейчас тебе. Вот это ты в жопу, понятно? А где я, блядь? Че я потерял? Смотри, смотри внимательно, смотри. Я в текстурах, блядь. Все, застрял. Конец. Выталкивай вас В текстурах, сука, был в текстурах. В текстурах. Блядь, я был в текстурах, да? Да? Пошел в жопу! Отдай, блядь! Нихуя! Нет, нет, mm. было сохранение. Хе-хе-ха-ха, <свят> застал в текстурах, я не отвечаю его. Вот. Так, мразь плавается. Так, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстрее! Садись, порехот! Садись, садись, поехали, бля! Давай ехали, говорю, он умрет меня! Текстурка, греветка, уйди! Каку. Так, а ты кричишь, да? Нам. Да, Что? Это ка? Ко... Ой, короче! Да <свят> хватит орать то <свят> да, ну пожалуйста! Да. <свят> ну ты можешь, блядь, заткнуться-то или нет! А, в Там любом случае, мы сейчас будем делать модули Класс. В поезде нашем мы построим а, Жилую комнату В поезде в нашем мы посадим размножаться Пузырей В поезде в нашем пузыри смогут а, рожать детей А я их буду есть Сама жестокость Добрая сказка на ночь Вам соответственно Классно для вас очень радостная вещь, я 12 минут записываю без записи. Короче, есть. Ну, в принципе, мы с ним чем-то похожи. У меня такая же запись, я типа я запускаю такой все радостный амбадинкам такой, пошел ты нахуй, я записывать тебя не буду. А куча комментариев там чуть ли не с гайдами, как куда. Плавать, как куда ходить, я их так поверхностно просто э, глазами прохожу. Я, я не буду по вашим гайдам э, полностью делать и играть, так бы, поэтому не надо их писать. Можете просто мне писать, что и, например, где-то может валяться. А вот эти вот, знаешь, огромные гайды какие-то тебе нужно вот так yeah, вот, wow. блять, в полнолуние, нахуй, третье солнцестояние, взять писюльку в карман, положить ее, поехать туда именно в это время, минут этим путем. Это, пожалуйста, не ко мне. Все. Что это шо это Что такое? Хе -хе, с вентиляцией закончили. Что это такое? С вентиляцией это, это, это, это я специальностью Я просто не понял, как это получилось. Как, как мог получить этот звук? Я такой говорю, ха за хуйня. Ее, кстати, можно заряжать, оказывается. Представляете? Прикинь, при, при, при, при, можно, блядь, заряжать. То есть я держу кнопку, вот так вот, она заряжается и ебает весь океан. Нам. Сейчас а что просто весь океан, смотри. Бубля! <связь> <как>. <связь> Пол океана нахуй сдохло. Так, это а что такое? Ты мертвой я рыбу. Чё, рыбу убил? Да ладно! Пол <свист> нахуй толпы! Ебать, рыбу, походу, убил. <свист> Блять, я могу убить пол океана. А чё, мертвой рыбы? <свист> Половина российских и там других стран думает также. же. Не, ну это не убиваем. Каждый гогнет просто весь океан. Я да? не специально Это ты нажал. Это ты, это ты, это, ты. это ты. Я тебя подставлял, джойстик, ты нажал. Не надо, не надо, не надо. Подставка где Давай, давай, нажимай или не нажимай. Нажимаешь? Ай, нажал опять, опять нажал, ну. Ко мне какие претензии? Вот все это печально. Я застреваю. Это очень глупая затея, <смех> идти вниз со, со, со целым поездом, целым составом. Это очень глупая идея. Отцепляем и поехали вниз. Откуда я спустился, поднялся? Вот, поехали. <смех> я не понял? А это как? <смех> <смех> а это, блядь, как? Нет, ну ладно, давай. <смех> Я-то думал, что я все это отсоединил. Я что-то вообще не хера себе подхеревший сейчас такой. Как это, блядь? Я ж все отцепил. Да нет! Ты как сюда выплыл-то? Пошел ты нахер! Слышишь ты! Теневой уебан, иди домой! Скотина такая! Пошел домой, сказал тварь! Пошел от меня нахер, упырь! Так, мы говорили, он меня. Любой э, в игре темный персонаж. Теневой упырь, блядь. Я, наверное, понял. никуда. Так, подожди, какая-то пещера. Это что такое? Гейфру... Гр... Г... Грейфрутер войны? Грейфрут, давай. Окей. Бля, а как же этот эту хуйню-то отодвинуть? Там же всякое что-то есть. Ой, это он, а я. А, я сам себя могу катать на этой хуйне, серьезно? Серьезно, ну-ка. Ебать. Победил физику. Я... А, я могу летать, прикинь. <свят> Короче, я могу летать на ящиках, если что. Дай шерсть, тварь! <свят> пизда, пизда, пизда. А что случилось-то? <свят> я стал ангелом, тебя <свят> взлетел. Четыре куска шерсти, один кусок на шапку ха <laughs> ха другой кусок. И. Как это поднять? И два куска, понимаешь? Два куска. На. Ладно, не смешно. Так, пять ударов. Пять ударов нужно. Пять ударов. А куда Извини, он уехал? Да куда поехал-то? Стой! 18... Ты слышишь, ты сам блядь, Остановись. Я за эту серию научился летать двумя способами. Уже получается раз, все равно два. А еще что-то нужно скинуть. Что-то нужно скинуть еще одно... Ну, я сейчас вот это выкину, окей. И получится, хватит на... Блядь! Что это, блядь? а да я, yeah? yeah. я понял, ты меня. Я понял, ты меня не пропустишь. А может быть пропустишь все-таки, нет? Может, я как-то просочусь, ты типа не заметишь, что я здесь был. Давай сделаем так. Типа ты лох, а я красавчик. Все, мы так и делаем. Смотри, я лох! О, лох, блять! Наоборот. Ты лох, я красав, все это уделал. Я тебя удел. Раз, два, три, четыре, пять. Я уебал тебя! Я сказал тебе, скотина! Я пятый раз я уебал, только что. Квантовая запутанность, сука. прикол. Физик, раз, два, три, три, четыре. Напришку, пойдешь? Напрыжку нормально. Хорошо, смотрится, да? Пять, вот, раз и два. Восстановился. Да, тепло что? и. Куда они? Куда они ездят? Что они, блядь, смазаны что ли чем-то? И что с ними не так? -то? Почему так классно катаются? Ну, блин! Нет! Дайте-то нахуй! Слышишь, ты? И пингвины потерял, и он и кубы потерял. Нет, кубы на месте. А чё же я потерял? Я, получается, вообще нихуя не. Зачем? Блядь, зачем ты сохранился-то? Зачем? Я хотел загрузиться от начала серьез! Хотел загрузиться я! Зачем ты сохранился? Зачем? Бля, серьезно, ты серьезно, сука? Он загрузился, Зачем ты это сделал-то? Зачем? Сука, на как на автомате нажал. Продолжаем. Ну, очень. Продолжаем. Продолжаем, сабна. Очень плохое расстояние здесь между строчками геностройки вернуться и сохранить это. Тихо, это я таймер, так поставил, чтобы он заработал. Блять, твою мать ебать! Ты что, блять, дурачок совсем? Что ли я ебать, испугался Если честно, я тебе серьезно, я испугался. Раз, два. Фух, ты жмать мать твою зану. Вот это вот это вот в девайф вообще было сейчас не в тему, если, короче, я тебе серьезно прям говорю. Хе-хе-хе, Но все же она мне его принесла она где, блядь? А, вот. О, спасибо. Ты какая царь, блядь, О, Хорошо, я беру просто испускаюсь спускаюсь туда, допустим. Где-то здесь, по логике вещей, должны быть куски краба. и все купил. Где-то здесь... Ай, блядь! Ябана! Оршна! Ебать, как сильно больно! Ты чё, охуел, что ли? Это ранний доступ. А чё, кстати, не, не сохранился-то? Один пласталевый слиток есть там, на базе. Что? Что? Спасибо <смех> Яндых, так, Яндекс Курьер Четыре а, свинца Подожди, мне не хватало одного, спасибо Бля, мне не хватало одного свинца, получается Мне реально не хватало одного свинца, серьезно? Ёбаная <смех> Ёбаная дискотека <смех> Тихо, ты что, драк софи? Вот это, кстати, очень страшное существо, чудовище из На меня из глубины <смех> океана напало Я не знаю, кто это, но мне страшно, он постоянно меня смотрит <смех> Это чтобы привычку оправдать, потому что <смех> <смех> Такая <смех> Мы уже выяснили, почему она, но я повторяю Короче, прикол, ладно, окей объясняешь. Классно. А микрофон не работает. Прикинь. <звы> вот это. Еба ворот. Еба ворот. а микрофон а, макрофон. А микрофон это ты... вот это печально. А, шахты да. Ебать, ты что А что с тобой? Ха! Что с тобой? А что с ним такое? Это, блядь, аномальная зона или почему? Че с Что с ним такое? Его то раздувает, блять, то сдувает. В море Я есть воздух, плывел. надо запомнить. Вот это все. Так. Акулы. Хорошо. Акулы, Аврора, кто там нахуй? Так вот, для большей мобильности и маневренности. Останьте от меня с этим словами. Мы поплывем, скорее всего, просто одной головкой. Вот. А, да. Именно так это звучит. Конец! Блидза! Конец буквально! Конец буквально перед носом. Кристальник. Надену, ошибки, твой ебальник. Больше никакоробок-то особых. Ну, блядь, смотри, он шатай. У тебя это живой, блядь, усами зашевелил сейчас. Он зашевелил усами. А, нет, вот полетел. <с> лечу. Бля, лечу. Сейчас, короче, в космос улетаем, без всяких этих ваших ебаных ракет. Где я хуй пойми? А, нормально, кстати, я взлетел. Неплохо нам пизда. Вот как-то так. Но нормальный сегодня выпуск. Бля, ебать прикольно, обезьянки. Я бы все какую тоже завел бы, мне приносил бы хащик, Стирала, готовила, вообще классно было. Ну сегодня такой выпуск прям прикольный. Если кому не понравилось, ставьте лайк вверх. Кому точно понравилось, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. С вами был Тимур Лайв. Всем удачи и пока-пока.